Сидячая работа? Болит спина? Ломит в суставах? Вам помогут ортопедические изделия от салона Артосити. У нас широкий выбор изделий для профилактики и лечения травм суставов, плоскостопия, остеохондроза, радикулита. Продукция для комфортного сна и многое другое. Консультация по телефону. 93-55-10 Ортопедический салон Артосити. Город Каспийск, улица Арджоникидзе-9